От Хаусов Аму. От Хаусов Амуаж. Итак, что делает аромат сексуальным? Это какая-либо определенная нота или комбинация нот. А может яркость аромата? Давайте взглянем на Уома от Валентина. Это отличные духи, и многие считают их сексуальными и привлекательными. Но он вообще даже близко не добрался до моего ТОП-10. Итак, кто прав, кто нет, какой секси. Господа, люди пытались разобраться в этом уже тысячу лет. Самый сексуальный аромат для вас будет тот, который хорошо сочетается с вашей химией и который нравится вам и вы чувствуете себя уверенно вместе с ним. Давайте начнем, пожалуй, с сексуального восточного аромата, который относительно популярный и его легко найти. Это Dolce Gabbana The One. У меня тут и туалетная вода, и духи. Скажу сразу, что духи мне нравится больше. Они более концентрированные и, конечно, стоят подороже. Туалетная вода тоже восхитительная. И если вокруг вас есть люди, то они будут притягиваться к вам, а это то, что вам надо. У Dolce Gabbana The One верхние ноты это кориандр, базилик и грейпфрут. В середине идут имбирь, цветы апельсина и кардамон. А базовые ноты это янтарь, кедр и табак. Это замечательный теплый аромат. Он отлично подходит для зимы, чтобы сидеть возле огня и обниматься. Далее у нас два в одном. Это Versace Eros и Versace Eros Flame. Это потрясающие ароматы и скажу, что мне они даже больше нравятся, чем просто Eros. Для Версачи Eros топовые ноты это мята, яблоко и лимон. Сердцевина это бобы тонко, герань и амбраксан. Базовые ноты это кедр, ветивер и дубовый мох. Если говорить о сексуальных духах, то вы всегда можете увидеть в списке Versace Eros. Да, это популярный аромат, но этому есть свои причины. Его легко найти, и это то, как выглядят хорошие духи. Версачи Росфлейм, у этих духов верхние ноты это померанец, лимон, апельсин, черный перец и розмарин, сердцевина из розы, герани и перца. Базовая нота это ваниль. На моей коже мне очень нравится роза и то, как она сочетается с ванилью. Когда ты надеваешь такой аромат, и он вступает в реакцию, дамы, они, скажу так, моя жена, она хочет меня съесть. В общем, это хороший аромат. Далее, в моем списке сексуальных ароматов, и это не так уж просто найти, это House of M.O.H., и это Breaking Man, Интерлюдмен и Джорнимен. Я прямо влюбился во все эти ароматы. Они просто. они просто шикарные. И вот в чем прикол, если вы не знаете историю Хаоса Амуаш, дело было так: Султана Мана сказал так: Мне не важно, сколько вы потратите, но приведите мне лучших парфюмеров мира, и используйте лучшие ингредиенты, и создайте такие духи, чтобы мы появились на карте. Лично мне нравятся такие вот истории. Но вот какая фишка с этим брендом. Посмотрите на их цены: сотни долларов за бутылочку. И как бы не очень хочется покупать их вслепую, а затем понять, что они вам не нравятся. Далее у меня снова два в одном, это Джимми Чумен и Джимми Чумен Интенс. Значит так, по некоторым причинам люди негативно высказываются по поводу этих духов. Все говорят, что в них нет ничего особенного. Их можно найти где угодно, они не держатся. Я, кстати, не думаю, что это плохое качество. Вы реально хотите пахнуть одними духами по два дня? А эта Интенсия не просто золото. Я думаю, и немногие люди об этом говорят, это отличные духи для свидания. Итак, верхние ноты для Джимми Чуман это дерево, лаванда, мандарин, сердцевина, розовый перец, герань и листья ананаса. Базовые ноты это пачули, замша и янтарь. А для Джимми Чуман интенс верхние оттенки из лаванды, дыни и мандарина. Средние ноты это полынь, черный перец и герань. Базовые ноты это бабытонка, пачули и лабданум. Далее в списке это Bentley for Men Absolute. Это шикарные духи, у них хорошая цена и за ними стоит очень интересная история. Верхние ноты это имбирь и красный перец. Средние оттенки это ладан, папирус и сандал. И базовые ноты это кедр, янтарь, ут и мох. Могу сказать, что у них очень богатый аромат. А история, которая стоит за ними такая. Это были Gucci Пор Ом. Они перестали их выпускать, и тот парень, который их разрабатывал, он пошел к Бентли. И в результате мы получили те же самые духи, которые пахнут великолепно за меньшую стоимость. Далее, в списке у нас Armani Code и Armani Code Parfumo. Мне нравятся оба этих аромата, но я предпочитаю парфюм, потому что они более яркие, как и должны быть духи. Но если для вас это слишком сильные духи, тогда можете взять себе Armani Coat. Они уже давно существуют, так что они себя зарекомендовали. В них есть что-то, что привлекает и девушек. Верхние тона из бергамота и лимона, сердцевина из цветов оливы и гвояковое дерево, и база, придающая сексуальность, это бобетонка, кожа и табак. У парфума верхние ноты состоят из мандарина, кардамона и яблока, сердцевина из цветов апельсина, лаванда и мускатного ореха, а база из янтаря, бобов тонка и кожи. Что ж, перейдем к довольно знакомым ароматам. Это Dior Sauvage. У меня две версии. Это туалетная вода и духи. Если выбирать, то я выбираю парфюм. Я вообще считаю, что парфюм куда более сексуальнее и глубже. А может вам хочется чего-то полегче. И чаще всего туалетная вода идет по более выгодной цене. Суть в том, чтобы вы нашли то, что подходит вам и пробовали это. Этот парень разбирается в сексуальности и он делает отличные духи. Я думаю, что мог бы даже сделать список из лучших духов Тома Форда. Но я стремлюсь добавить разнообразие в этом видео и показать то, что легко найти. А также и цена может быть слишком высокой. Но Том Форд Атрацит, я внес его в список. Он не для всех, но эти духи крутые. Кто-то из вас спрашивал меня про Блэк Оркид. Рекомендую ли я его? Эти духи, они вообще унисекс. Так что у них очень уникальный аромат. Вся идея этих духов заключалась в том, что когда вы их пробуете, вы сразу понимаете, что такого раньше еще не встречали. Но значит ли это, что он классный сексуальный аромат для мужчин? Мой ответ? Я бы сказал нет. Это классные духи, я рад, что у меня есть флакончик, я использую его в определенных ситуациях. Но они точно не кричат о сексуальности. Когда я представляю себе сексуальность, то я думаю о мужественности, о силе, о том, чтобы быть собой. Мужчиной, как бы что это значит для вас, вы сами определяете, но для меня вот эти духи они очень сильные, и точно они мне по душе. Далее в списке идут Spice Bomb. У меня есть Original Spice Bomb и есть Spice Bomb Extreme. Какой подойдет для вас, ребята, надо пробовать оба. Но лично я не заметил прямо очень большой разницы между ними. Да, Extreme держится чуть больше времени. Но и простой тоже хорошо справляется. Наверное, это из-за сезона, который сейчас вокруг меня, это зима. Эти духи, они теплые. Они тебя окутывают, они просто волшебные. У вас точно должны быть такие в коллекции. У Original верхние ноты из бергамота, розового перца и грейпфрута. Средние ноты из шафрана, корицы и паприки. Базовые ноты из ветивера, кожи и табака. Так что да, кожа и табак. Когда эти духи раскрываются, это звучит круто. У Space Bomb Extreme в верхних оттенках идет грейпфрут, черный перец и душистый перец. В середине корица, тмин и шафран. Базовые ноты состоят из табака, дерева, янтаря и черной ванили. Я понятия не имею, что такое черная ваниль, но она точно пахнет секси. Итак, мы поднялись довольно высоко в нашем чарте, и вы можете задаться вопросом, почему у меня в списке есть Azara Wanted? Эти духи никогда не были популярными, как того ожидалось. Я имею в виду, что у них очень крутая бутылка. Wanted классные, а вот Wanted by Night они отличные. Эти духи я внес в свой список. Не помню причину, но я никогда не пробовал их раньше. Но когда я их попробовал, то понял, что они шикарные. Да, эти духи относительно обычные, но повторюсь, это не означает, что они плохие. Что мне нравится в них, их можно найти даже просто в магазине и сразу попробовать. Но ребята, Azara Wanted by Night это отличные духи для свидания. Далее от House of Cairn. У нас духи Пур-Ан-Ом-де-Карон. Да, я знаю, что я налажал с произношением, но, друзья, я стараюсь. Это очень интересные духи, они довольно древние. Я говорю о сотни лет, примерно столько времени эти духи уже существуют и мужчины ими пользуются. Почему? Что в них такого? Потому что они делают свое дело. Очень интересная фишка, их можно использовать в несколько слоев, когда их наносишь, что у них резкий сильный аромат. Затем можно использовать их повторно через несколько часов, а потом еще раз через несколько часов. Я слышал от многих людей, которые могут себе позволить очень многие ароматы, они придерживаются именно этих духов. Это их любимчик. Я провел небольшие исследования, друзья, очень интересные духи. Поэтому я и поставил их так высоко в своем списке. Потому что мужчины носят этот аромат с уверенностью. И я думаю, что они могут быть очень сексуальными. Далее в списке Лянь Юи Долем от Ив Лоран. Они не очень сильные и не очень долго держатся. Ну, по крайней мере, на моей коже. Но могу сказать сразу, когда я их использую, я чувствую себя волшебно. Я чувствую себя привлекательным. Это классический аромат. Многие ну, вы понимаете, это фирменный аромат, и если вы хотите использовать чуть больше, то вперед, потому что они стоят своих денег. Так что же выберу я лично? Я вам расскажу даже больше, я скажу вам сразу два моих любимых аромата. Итак, Le Mal Essence de Parfume. Если вы не знакомы, то скажу так, это чрезвычайно восхитительный аромат. У меня есть классический или мал, и у меня есть ультра мал. Это очень крутые ароматы, я их очень люблю. Но вот эти, они все же будут чуть повыше. Они более утонченные, они более ясные и держатся дольше. Не хочу сказать, что те плохие, но в этих духах есть что-то такое, из-за чего я себя чувствую супер привлекательным и сексуальным. Но все же первое место я дам парфюм De Marley Carline. Вот эти духи сейчас это мои самые королевские духи, особенно в зимний период. Они как теплые объятия, Они пахнут просто невероятно. Это как, если вы никогда не пробовали, поэтому я люблю духи. Я могу вам рассказать о всяких оттенках, но пока вы не попробуете, вы не поймете. Вам не будут говорить комплименты, пока вы не начнете использовать силу ароматов. Вы не поймете, какую силу они в себе таят, и как они могут прокачать ваш стиль. О боже, Антонио, ты пропустил Крит! Знаю, ребята, я упустил много духов. Поэтому пишите в комментариях, что я упустил или что я мог бы добавить. Или что вам понравилось, мне интересно услышать вас, ребята. И если хотите, можете посмотреть видео, как использовать духи, чтобы получать комплименты.